Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии, и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. В Милане есть небоскребы. Один из них — это небоскреб Ломбардия. честь области Ломбардии, где Милан является столицей. И он представляет собой бе массивное бетонное здание одно из трех самых высоких Миланя. Тему бетоном обыграли в этой плитке с таким же названием Ломбардия. То есть, как видите, бетон на полтонах серого. Светлой серый, еще более темной серой, декоративной частью геометри геометрической металлизацией, а также я уже показывал цветочной частью, которую можно использовать под другую плитку под ткань. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете перейдя по ссылке в описании.